Добрый день! Вас приветствует официальный канал компании Alter Air. Мы с вами находимся на нашем объекте в селе Виницкие Ставы. Здесь наши специалисты реализовали такие инженерные системы, как вентиляция и кондиционирование. Система вентиляции основана на базе приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла Майко VC 470 KB. Для кондиционирования использовалась система Daiken. Максимальный расход воздуха в установке составляет 470 м3 в час. Этих показателей вполне достаточно для дома площадью 214 м квадратных. Воздухообмен в доме осуществляется по такому принципу – приток в чистые зоны, а забор частично из грязных зон, санузел, ванная комната и кухня и частично из чистых. Для свободного перемещения воздуха была предусмотрена беспорожная система. Отдельно установка диффузоров не предусматривалась, так как система вентиляции полностью интегрирована в системой кондиционирования. Для кондиционирования использовались канальные кондиционеры от Daikin. На первом этаже было установлено два внутренних блока – в техническом помещении и в санузле. Таким образом, нормализуя микроклимат в кабинете и гостиной. На втором этаже было установлено три внутренних блока в санузлах и коридорах, обеспечивая оптимальными устоями детской и спальни. Наружный блок монтирован на фасаде здания. Ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!